От родной околицы в дальнюю дорогу Провожала маменька последнего меня И молила маменька милости у Бога Чтоб нигде я не упал вниз лицом с коня А наши кони гуляют в поле За нашим не ковылять и только матерь седые, Дай Бог, живые нас будут ждать. И только мы, седые, Дай Бог, живые нас будут ждать. Нет, дороже дорого, Уберечь от ворога Тот платок, что вышел, ты в дорогу мне И вот целую нежная трепицу белоснежную И вижу, как ты ждешь меня в распахнутом окне Наши кони гуляют в поле нашим не ковыля. И доли матери седые, да и бог живые нас будут ждать. я однажды матери седые, да и бог живые нас будут ждать. Конь мне ветром сватаны Ночь, моя невестушка Не кручись, маменька Я еще живой И летит по небушку Журавлями весточка Не кручись, маменька Еду я домой А наши кони Гуляют в поле За летным нашим Не ковыля. И только мы сыдые, дай бог живые, нас будут ждать, А наши кони гуляют в поле, залетным нашим не ковылять, И только мы телесиды, дай Бог живые Будут ждать. И только матери седые, дай Бог живые, нас будут ждать.